Если вы, в поисках полезного, легкого и вкусного гарнира, обратите внимание на этот простой рецепт цветной капусты с болгарским перцем, запеченной в фольге без лишнего масла и жира. Цветная капуста с болгарским перцем в домашних условиях может быть подана как основное блюдо или как гарнир к мясу и рыбе, это отличная альтернатива кашам, особенно на ужин. Дополнить блюдо можно и другими овощами по вкусу, а также разнообразными специями. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Капусту нужно освободить от листиков, вымыть и хорошо просушить, разделить на соцветия и нарезать маленькими кусочками. Если вы хотите в рецепт приготовления цветной капусты с болгарским перцем использовать соцветия целиком, тогда капусту лучше предварительно отправить в кипящую воду минуты на 2-3. 2. Болгарский перец очистить от семян и хвостика. Как следует вымыть и нарезать тонкой соломкой. Можно использовать разноцветные перцы, это придаст блюду особую красоту. 3. Зелень. Полноценный ингредиент этого блюда. Ее нужно вымыть, обсушить и измельчить. Лучше всего взять 3-4 вида зелени для вкуса и аромата. В данном случае используется укроп, петрушка и кинза. 4. Виоложить все ингредиенты в глубокую мисочку и взбрызнуть растительным. Лучше всего в этот простой рецепт цветной капусты с болгарским перцем использовать оливковое, маслом, как следует перемешать все, подсолив по вкусу, развернуть лист фольги и виоложить туда овощи, сверху присыпать ароматными травами, базилик, орегано, шалфей, тимьян и так далее по вкусу. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Плотно завернуть фольгу и отправить конверт в разогретую духовку. Запекать блюдо около 20 минут до готовности. Затем аккуратно развернуть фольгу, переложить овощи на тарелку и можно подавать к столу. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Цветная капуста. 200 грамм, болгарский перец 1 штука, свежая зелень 1 по вкусу, укроп, петрушка, кинза, соль 1 по вкусу, растительное масло 1 чайная ложка, сушеные травы 1 по вкусу, количество порций 1-2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем добра, заходите еще.